Привет, смотрим. Что мне в статус написать, чтобы этот гад все понял? Если ничего не ждать, то все приходит как ветер. И он точно поймет. А что тут непонятного? Если ничего не хотеть, все уйдет как ветер и вся жизнь пролетит. Если ничего не ждать, то все приходит как ветер. И бойцы тоже не поняли про что. Чё такое? Дорогая, пять лет, и вот здесь будет туалет, ванная, цветочки, все как ты хотела. Где мы сейчас будем жить? На, На... На... На бетонных камнях <звучат> под открытым небом. Съем. <звучат> <звучат> Слушай, мы так классно сегодня погуляли. Угу. Может быть, ко мне? Слушай, первый день знаком, я так не могу. Да ладно, может быть, все-таки ко мне? А может быть, потом в ЗАГС, а потом детей, а потом... Я в понял. Себе? Если детей не хочешь, ко мне не надо требовать. Сегодня так не сегодня. Спасибо, родная! Вот так вот, и сел другой. Хамит хорошо. Сторисы, стихи читал. А, а там! Гас. И уехали! Что там задумался? Ну, она точно красивая. Да! Ну Зинка, конечно, красивее. Зинка ебанутая, но красивая. Привет, Мордастый! О, привет, Зин. Этот что ли? Этот. Ну такой, нормальный, да? Пойдет! Смотри, говорю, пойдет! Ой, симпатичный! Всем Симп... подав, а друг! Как обычно, смотрим. Я их не держим! нужна любовь, ласка и отношения. Глупые сутовки, бабы! Тебе нужна любовь и забота! Вы меня, забрали. может быть, просто сходим, погуляем. Ха-ха-ха-ха-ха. Тебя... А друг дебил! Это баба дура! Это вы конченые все. Ну так, баба и мужик так все время и думают. Вот так вот. А, мудрость один. Да? Вот, а, если у вас есть вот те, с кем вы больше не это, не, не видитесь, не общаетесь и вообще вы, вот их туда, вот между, между булок, да, вот, а они про... Между двух французских булок есть вонючий переулок. Все вот это вот пытаются задеть своим клювом, значит им че? Значит им ху... ага. А вам, а вам отлично, вам хорошо, поэтому плюньте, растерите там, подотрите и... И бог с ними! Не берите в голову. Я, в общем, к чему это? Сегодня будет новое видео. В общем, эту малиновую кинули, отбортанули. Ха-ха-ха-ха. Киданули, бортанули, прокинули. В общем... Новую найдет. Еще лучше. Смотри, он всякой вот эти фотографии. Нахуй надо, бросили. Да и пошел ты туда, куда не надо. Ну, правильно. Так что смотрите сегодня новый видос. Иной сказала СКАЗАЛАЙ, ВЫТРИ КЛЮВ Вот такие горячие, и мы видео смотрим Ты полюбил другую женщину, такие горькие Слышь, девушки. это, там надо, это, продукты заказать и, и туалетку, давай ЗИН Сказала уборщица Зина Ну, видимо, хозяйка это сама знает Когда есть захочет и в туалет Че А красивая Слышь, ты знаешь, вот я вот не из этих розовых розы, ты не, не представляешь, как это. И, ну красивая или нет? Ну такая, так... Да, я красивая, ты нормальная. Ну нормальная ты. О, нормальная баба. И, это что, на вас Мое кольцо? Ты, давай это, спрашивай, что ты хотела, что ты... Не бери в голову, давай переведем тему насчет золота. Тему переводишь? Да, переводим Я И сама тоже переводит тему Бросил Ну, и знаешь, если бы я такую херню поновещу, меня бы тоже бросили Ну, не ной ты, а? Сейчас это, сейчас я это придумаю Ныть не надо, давайте Зина сейчас разрулит всю ситуацию Найдет тебе, найдет тебе нового Непошарпанного во Сейчас мы это. Чего смотришь? Думаю. А, ты, ты это, скажи. А у тебя есть друг симпатичный? Может не так. Запускай, что делать. Ага. Да, ну да, да, да, да. Погулять. <смех> да, время провести, да. Угу. Че, Че? Зина договорилась о новом женихе. Свой гудок, это малюй, брови начесал. Не пойду. Рот закрылась, сказала. Когда девушка делает что-то с бровями, становится только хуже, намного хуже. Пойдем фотки делать и выкладывать, чтобы этот э -э гандолер видел. Я тебе говорю, я так раз много делала. Братан, ты что там задумался? Сказала Зина и как обычно во всех сериях одинокая дама. Она точно красивая? Да. Ну Зинка, конечно, красивее. Зинка еб***ая, но красивая. Не дай бог вставишь, а? Ну, у нее нормально все будет. Привет, мордастый! О, привет, Зин! Этот, что ли? Этот? Ну такой, нормальный, да? Пойдет? Смотри, говорю, пойдет. Симпатичный. Симпатичный. Ну, а других не держим! Так, цветы взял? Цветы взял, да? Сейчас вот она встанет. Сюда вставай и фот... Она его пригласила, чтобы просто пофоткаться. Ей хотелось жениха. Она просто пофоткаться, чтобы старого вернуть. Будем. Зина, что делаете? В смысле, не будешь? А за 100 рублей? А? Бери, потом, бери Все, 100, давай, и фоткаемся, давай Прижался к нему Прости, меня, господи 100 рублей это брать удам Себя не уважать как Да прижмись ты, блять, к нему так, Зина, хорошо. это зачем? А, а, да, будем это Бывшего травить Будем бывшего возвращать обратно Зачем он нужен? Положи, чтобы а путь врачу, а может мы Да, да подождите, ты... у меня фотосессия. Так, вот это вот вверх! Типа, мне надоело, поехали! В смысле, это куда? Да, да куда? еще деньги-то платите. Больше не буду. Пошел, а? Я, это, Нам за... ехать надо. Сатарь, сотарь кто взял? Давай, да, пойдем. Сатарь за фотку было, все, мне надоело. Тачка М -м. есть? Есть. Все, да, сейчас надоело. пойдем в тачку фоткать. Не пойдем мы туда. Почему не пойдем? это? А за сотку? Две. Ах ты, падла, пошли. Ну, вот. Ниху, ниху... на Люди, у которых такая машина, он не, за 100 рублей не будут фоткаться. Нормально, нормально. Она взял цветы, пошел за этот, сел, ты туда села, быстро, быстро. Села, б***ь, сказала, да быстро. Ты хочешь, чтобы ты э, завидовал? Давай! Завидовал и вернулся обратно. Ну, садь, Зин, поможешь тебе сесть? Я тебе сейчас сяду на уши. Я так я? чисто просто предложил. А, так. Вот ты руку ей, руку, руку, руку наляху, клади. Это еще 200. Сука. Потом дам. Наля. Че то мне кажется, что за такие деньги, даже сто рублей, еще 100 рублей не берут люди с такой машины по 100 рублей. Сбербанк онлайн. Сб... Давай наляху, клади. Ага. Так ты сделай это типа, ой, ой, вот это вот типа, как мне нравится, обними его, обними. Да, вот так. Ага, красота, красота. Да, улыбнись. Во! Крас... Девочка-то симпатичная достаточно. Даже недостаточно, просто красивая. Молодцы! Все, это теперь будет локти жрать на жопе! Э! мой <связывая талия> Выбежал Мухаммед. Муха. Заводная муха. цыгатуха. Ты что, ты чё, машина! Да друг! Вот, а это просто увидел кабриолет и стали в него фоткаться. В <народ> <народ> <народ> <pitch> Беги, беги! то кажется, Мухаммед-то их догонит и накажет очень сильно. Смотрим Карину. <ск insecure> э, эй, э, э <народ> ты что <че> творишь? <народ> да это просто часть съемок для нового вайна. Какая музыка вам нравится? А вот мне нравится исполнитель Сквертонит. Да дура! Скриптонит. А, да вообще мы классику Правильно. любим. Достоевского слушай. Этот его идиот, вообще пушка. М -м -м. Там ты ц -ты ц -ты ц, -ты -ц, -ты -ц, -ты -ц идиот. Тебе кто больше нравится, блондинки или брюнетки? Ну, брю Блондинки. А если через пистолет, то блондинки именно нравятся? Хотя Карин тоже брюнетка. Бела себе котенка. Карин красивая очень. Пистолетом. Маленький. пистолетом. милый, красивый, пушистый. Посмотри. <рискотяна> Вчера себе котенок. <рискотяна> да, котенок ты нормальный. Ни хера эту дура сюда приперлась. <рискотяна> Карин здесь тоже красивая. Да, девочки, что? Не ругаемся. А я сейчас свою позову. Она тебе покажет. Ты кто такая? Ты что пришла? Ты, Ты что за... Сам... Не... я напоминаю, что у меня есть группа ВК, поэтому свайпайте и подписывайтесь. А мы там Фотки, которых нету в Инстаграме, я там делюсь своими мыслями с вами. И самое главное, там все мои треки и новый трек совсем скоро выходит. Первыми услышат те, кто свайпнут и подпишутся. Никогда не интересовалась личной жизнью других людей Наверное, потому что у меня просто нет времени Поняли намек? Меня вот больше Фредерих интересует, который сегодня с утра выскочил Но никак не личная жизнь других людей А Фредерих, по-видимому, по это прыщик У Карина на лбу Смешной прыщик Да, у тебя через три часа альбом выходит И Лёшка маленький также танцует Ух, какой хорошенький Через три часа, три часа, альбом, альбом Родные, наш первый альбом выходит уже через два часа Моя личная просьба, зайдите и послушайте каждый трек до конца Я вложил туда всю свою душу, ребят, это мой первый альбом И я бы хотел, чтобы каждый из вас нашел там что-то свое, что-то особенное Поэтому скорее свайпай и слушай первым В общем-то вот так вот